Манная каша и хлеб, колбаса, боже, сыр. Это то, что способно в будущем вызвать расстройство пищевого поведения. Вы съели и резко похудели. У меня лежит моцарелла, чеддер. Нельзя кушать, потому что ай-яй-яй от них поправишь. Я и сравнивание женщин с животными, камон. У эти слова просто меня повергли в ужас. Всем привет! В сегодняшнем видео я буду реагировать на советы диетолога в шоу топ модель по украински. Кто здесь новенький, меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Я сертифицированный персональный тренер и атлет фитнес-бикини. Если вам нравятся честные и откровенные видео о спорте, питании, фитнесе и натуральном бодибилдинге, то не забудьте подписаться. А также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Сразу дисклеймер. Я не имею ничего против нового канала или шоу «Супер Топ Модель по-украински» в целом. Это видео несет в себе только информационный характер. Это мое личное мнение. Оно... Полностью субъективно, я не хочу никого обидеть, и даже специально на это видео я буду отключать монетизацию, чтобы вы не думали, как будто я пытаюсь на этом заработать. Нет, я сама смотрю это телешоу, и именно оно меня и натолкнуло на снятие этого видео, потому что те советы, которые я увидела в одном из эпизодов, просто не оставили меня равнодушной, это мягко говоря, и я решила поделиться с вами своим мнением, тем более голосовалка в... Инстаграме у меня однозначно показало, что вы хотите увидеть это видео как можно скорее. Поэтому давайте не будем затягивать и поехали. Ого! Чипсы, красота! Манная каша, куча сахара, какая прекрасная выкладка хлеба. Сразу хочу предупредить, что здесь будет очень много оценок каких-то продуктов и триггеров, поэтому если вы склонны к расстройствам пищевого поведения, и подобные эпизоды могут вызывать у вас негативные эмоции, то я не рекомендую вам смотреть дальше. Ну, а я как бы попробую это все прокомментировать. Если что, я вас предупредила. Окей, поехали по первым моментам. Чипсы, сахар, хлеб, манная каша. Не бывает злых, плохих продуктов, от которых люди поправляются. Поэтому нет чипсов. Ну ладно, чипсы еще хорошо. Там есть транжиры. Это не слишком полезно для здоровья. Возможно, там, да, это не номер один продукт, который нужно постоянно кушать, но манная каша и хлеб, в этом абсолютно нет ничего плохого. Да, у манной каши действительно высокий гликемический индекс, но это должно волновать только тех, у кого повышенный уровень сахара в крови и людей с диабетом. Просто от манной каши или от хлеба люди не поправляются, они поправляются от количества этих продуктов. Тем более хлеб, я хочу сказать, здесь в основном темный, да, насколько я вижу, поэтому... В принципе, даже с точки зрения гликемического индекса, он не такой уж и страшный. Хотя опять-таки говорю, гликемический индекс должен волновать только у людей с нарушенным уровнем сахара в крови. Окей, смотрим дальше. Сыр, сыр, сыр. О, колбаса! <сосыр> колбаса, боже! Сыр. <сосыр> Похудение просто фантастика. Ну и как колбаса связана с похудением, да, в колбасе много жиров Я не скажу даже, что это самый калорийный в мире продукт Но опять-таки, не существует плохих продуктов, от которых набирают вес От колбасы просто человек не поправится В докторской колбасе около 250 калорий на 100 грамм, насколько я знаю Так что даже если вы съедите пол килограмма колбасы и ничего кроме нее больше не будете есть Скорее всего, вы не очень хорошо себя будете чувствовать, но вы не поправитесь. Мы поправляемся от профицита калорий, когда мы едим больше, чем мы тратим. Кажется, похудеть хочу только я. Здравствуйте. Доброе утро. Анна Будкевич. Человек, который контролирует нашу рационы. Чьё это? Кто варил недавно манку? А хлеб, объясните мне, зачем столько хлеба? Ну, в смысле, зачем столько хлеба? Там много людей живет в одном доме. Что значит, зачем столько хлеба? На всех. Мне, если честно, не импонирует то с каким настроением эта вся информация подается девочкам, заставляя их при этом испытывать чувство вины за то, что они едят. Это не то, что мотивирует людей, это то, что способно в будущем вызвать расстройство пищевого поведения. Здравствуйте! А как ваша ревизия? Все печально. А почему? Сыра много, куча хлеба, молочка у нас везде... Мы находимся в 2021 году, и уже существует ну так много исследований, которые опровергают влияние молочки на лишний вес. Ну и опять-таки, я не устаю к этому возвращаться. Нет продуктов, от которых мы набираем вес. Их просто не существует. Нет такого продукта, который вы съели и резко набрали. Или продукта, который вы съели и резко похудели. Ну их не существует. Это все зависит от количества еды, которую вы кушаете. Если вы постоянно находитесь в профиците, вы будете набирать Если вы постоянно находитесь в дефиците Вы будете сбрасывать Ну не считая конечно адаптации метаболизма Не имеет значения что вы кушаете на вес Это влиять не будет Бомбит меня конечно эта тема Я уважаю, что вы абсолютно доросли достаточно успешные девчата Женки А сучасная женка – это женка, Яка имеет свободу выбора Правильно, женщина имеет свободу выбора, свободу выбора того, что она хочет кушать, и не быть за это пристыжена. Хлебцы, орехи, яйца. Какой-то твердый сыр. Какой-то молоко, хлеб, лаваш, молоко. консервы, печень, трески. Что-то такое. Ну, какой-то твердый сыр. И у меня есть твердый сыр. У меня лежит моцарелла, чеддер и, по-моему, дорблю в холодильнике. Вот сейчас, в данный момент. Шеймить людей, пристыживать людей за их пищевой выбор — это очень нетактичное поведение. И особенно девушки еще молодые, у них работа завязана на том, как они выглядят, и дополнительно формировать у них расстройство пищевого поведения это, — ну, это не очень хорошо, мягко говоря. Вы убрали участь... У проекте И вы, разумеете, тяну перемоги, участия. Я не знаю, согласитесь, вы со мной или нет, но я считаю, что титул в этой программе вряд ли стоит здоровье этих девушек в первую очередь физического и психоэмоционального здоровья то есть, да, развитие у них расстройств пищевого поведения, которые очень опасны. Более того, которые считаются самыми смертельными ментальными расстройствами в мире, дополнительно формировать у них. И тем более у зрительниц, которые смотрят это шоу вот такой вот взгляд на еду, а это нездоровый взгляд, что есть вот это добрые продукты, а вот эти злые продукты, их нельзя кушать, потому что ай-яй-яй, от них поправишься. Нет, на самом деле вы можете как набирать, так и худеть на абсолютно любом рационе. Вот вообще на своем самом привычном рационе спокойно вы можете худеть, выйдя при этом в дефицит энергии. Калории в, калории из, дельта, дельта. Вот между вот этими показателями она определяет вашу форму. Вы помните, что один из главных прессов – это обкладинка. Но это обкладинка не журналу про тварин, и нам не нужен гипопотам Я, конечно, все понимаю, но это уже переходит любые границы. Что на обложке им не нужен, цитирую, гипопотам И сравнивание женщин с, по их мнению... Лишним весом с животными. Камон, так говорить нельзя. И честно, ну эти слова просто меня повергли в ужас. Ваш внешний вид от того, что вы вот сейчас мы увидим, кто что заказывал и кто что ел. Внешний вид не зависит от того, что вы едите. Я уже просто как заезженная пластинка. Он зависит от того, сколько вы едите. Теперь будут цифры. 69 Плюс один. Девяносто три. Плюс один. Шестьдесят два. Плюс один. Девочек замеряют, во-первых, я смотрю, в одежде, плюс не учитываются некоторые факторы. Объемы могут колебаться от таких понятий, как отечность и гормональные всплески. У женщин в середине цикла и в начале цикла может быть задержка воды в организме, и объем и вес будет увеличиваться. Поэтому, в принципе, нюансы есть, которые нужно учитывать и ориентироваться только по объемам. Опять-таки, вода может сдерживаться из-за того, что вечером там было съедено чуть больше углеводов. Да? Пройдет два дня, вода уйдет, и объемы ваши все вернутся. 85. Плюс один. Кабан. Кабан. Вы считаете, это нормальное обращение к девушке на национальном телевидении? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментарии. Вот я раньше Винишка пила, когда хотела, ела сыр, и все у меня было в жизни супер. А сейчас плюс один. Еще какой фактор может влиять на то, что девочки кушают больше, чем в обычной жизни, например, это то, что они находятся в стрессовых условиях. Поэтому на это я бы тоже обратила внимание и не пропускала бы мимо глаз. Вот таким нагнетанием ситуации создается еще более стрессовая обстановка, которая не поспособствует сбрасыванию веса. Меня очень смущают методы здесь. Анечка, а что нужно делать девчатам, чтобы у всех был минус? Активный спорт. Я попрошу всех негатив выбить из них прямо сейчас. Переодевайтесь в спортивную одежду, и я вас жду. Выбить, то есть... Yeah... <laughs> Для того, чтобы сбрасывать вес, нужно, чтобы был дефицит, то есть чтобы потраченной энергии было больше, чем та, которая употребляется, сколько бы вы ни занимались спортом. Если вы находитесь в профиците энергии, вы не будете сбрасывать вес. Тем более, занятие спортом — это очень маленький процент вашего дневного расхода, увеличение бытовой активности, увеличение термоэффекта еды, то есть употребление большего количества белка, большего количества клетчатки, то, что может повысить ваш ежедневный расход. Ну, спор как бы, да, это само собой, и плюс увеличение мышечного объема, потому что мышцы на себя тянут очень много калорий. Почему моим соседям нужно делать ремонт именно сейчас? Кто это? Что это? Жир, жир. Бедра 98. Вот этот вот негатив по отношению к себе то что они хотят похудеть из-за непринятия каких-то своих недостатков это тоже не то что должно мотивировать на мой взгляд в любых каких-то начинаниях точно также в занятиях спортом я уверена что любые изменения своего образа жизни должны исходить из любви из любви к себе из заботы о себе а не из ненависти в принципе у меня на сегодня все. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. И опять повторяюсь, это только моя точка зрения. Это мое мнение и я не хотела никого им оскорбить это исключительно моя позиция ваше мнение мне будет интересно узнать в комментариях поэтому пишите что вы думаете о таких методах похудения о таком подходе это не те методы которыми пользуюсь я со своими клиентами я уверена что для долгосрочного результата человек должен находиться в своем привычном комфортном питании которое он может поддерживать долгосрочно и любая активность должна ему в первую очередь приносить удовольствие спасибо всем огромное за просмотр и до встречи в следующий раз пока пока